«С момента моего освобождения в январе 1988 года и до середины 1991 года мы успели посетить все домашние церкви Китая. Господь употреблял меня для славы Своей. Его Слово возвещалось во многих крупных провинциях, множество грешников» принимала христианскую веру. Мы трудились от зари до зари, забывая даже поесть. Наш день начинался рано утром. Мы посвящали утренние часы общению с Господом, а затем упорно трудились, проводя время в проповеди, наставлениях и поездках, и уже глубокой ночью просто падали в постель. На следующий день снова просыпались до восхода солнца, и весь круг повторялся сначала. В тех редких случаях, когда мы бывали дома, нам приходилось через силу работать в поле, чтобы наверстать упущенное. Кроме того, надо было переделать множество дел, которые ждали твердой Хозяйской руки. В начале 1991 года Господь предупредил меня, указав на одно место из книги Откровения, вторая глава с 3 по 5 стих. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился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 сгорая в служении. В мае 1991 года началась новая волна гонений на домашние церкви. Однажды ночью, когда все еще спали, Гелинь внезапно проснулась. Сердце ее сильно стучало. Она была напугана видением. Она воскликнула. «Нам нужно взять Библии и немедленно бежать». Я успокоил ее и попросил рассказать о сновидении. Делинь сказала. На улице было ветрено и холодно, и мне было страшно одиноко. Я ехала на велосипеде по грязной дороге. На багажнике было две тяжелые сумки с твоими любимыми духовными книгами, и я никак не могла подняться на гору. Я старалась изо всех сил, но ничего не получалось. Тут, выбившись из сил и почти падая, я выехала на какую-то дорожку. Положив сумки с книгами на обочину, я присела отдохнуть. «Юн, Господь вразумил меня, если ты не послушаешь Его, то тебя отведут туда, куда тебе не хочется. Бог предупреждает нас». Давай уедем, пока темно, и скроемся от тех, кто замышляет против нас зло. И вот, что я сказал тогда своей жене. Послушай, скоро уборка урожая. Давай подождем несколько дней и отправимся позже. Считая эти доводы разумными, я убеждал Делин согласиться со мной. Но она сказала, «Если ты не послушаешься меня, тебе не миновать беды. Ты ожесточился сердцем, и во что бы то ни стало, хочешь быть героем. Ты больше не слушаешь советов близких. Тебе надо покаяться в этом и просить Бога очистить твое сердце». «Святой Дух тоже обратился ко мне». Через Евангелие от Матфея, 2 глава, 13 стих. «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги. Он велел мне бежать немедленно, но я не внял его предостережением. Напрасно я тратил свои силы многие месяцы, сгорая физически, эмоционально и духовно». Мое духовное зрение и слух притупились, сердце мое, как сорной травой, заросло гордыней. Вместо того, чтобы повиноваться Божьему голосу, я надеялся на человеческий рассудок и собственную мудрость. Мои сотрудники советовали мне не оставаться дома, но я пренебрег их советом. Я перестал служить Господу от чистого сердца. Это было причиной моего падения. Я изнемог, исчерпал все силы и сердцем уклонился от истины. Служение Богу стало моим идолом. Место любящего Бога заняло служение Ему. Я скрывал свое состояние от людей, молившихся за меня, и продолжал уповать на собственные силы, пока Бог по своей великой милости и любви не вмешался в мою жизнь. Я все еще поднимался ни свет ни заря, я все еще молился с главами домашних церквей, я все еще читал Библию каждый день, но я делал все это из-за долга, по привычке, а не по велению сердца, жаждущего общаться с Иисусом. Ранее, в том же году, на Всекитайском собрании народных представителей, было принято постановление арестовать всех руководителей домашних церквей, отказавшихся присоединиться к движению «Патриотическая церковь трех благ». Был принят закон, на основании которого собрания, проводимые всеми домашними церквями, признавались незаконными. Местные власти получили право преследовать нас в полном соответствии с действующим законом. Через четыре дня После ведения делинь, переодетые кобовцы устроили засаду вокруг моего дома. Они связали и арестовали меня. Оказалось, что уже 3-4 дня они приходили за мной, но я уходил в собрание очень рано и возвращался очень поздно. Итак, меня бросили за решетку во второй раз теперь уже по причине непослушания Богу и неуважения к моей жене и сотрудникам. Господь по Своей великой милости допустил мне, выдыхающемуся в служении, отдохнуть некоторое время в тюрьме и больше узнать о внутренней духовной жизни. Если ты, мой читатель, «Являюся служителем Божьим, то прими от меня кроткое наставление и, пожалуйста, наблюдай за собой, чтобы тебе не совершить ошибку, которую совершил я. Ибо некто ревнует о нас ревностью Божьей. Он наш возлюбленный. И если служение Богу для нас важнее, чем личное общение с Ним, то мы непременно попадем в ловушку. Если ты сгораешь в служении, то постой, остановись, отдохни. Светильник твой нуждается в постоянном пополнении елеем, иначе твой свет потухнет. Вспомни, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы.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 30 глава, 15, восемнадцатый стих. На суде меня осудили за серьезное нарушение общественного порядка. Судья предупредил меня. Сегодня мы посылаем тебя в Даньский тюремно-трудовой лагерь. А тебе говорят, что ты способен перевернуть мир вверх дном. Мы знаем, что ты всюду проповедуешь христианское вероучение и за несколько дней можешь убедить чуть ли не каждого последовать твоему учению. Если ты начнешь заниматься этим в Даньском тюремно-трудовом лагере, то нам придется преподать тебе урок, который ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь». Меня, как и брата во Христе Чуаня, моего сотрудника, приговорили тогда к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в тюремно-трудовом лагере. На нас надели наручники и посадили в камеру с двумя уголовниками. Через некоторое время нас отправили в пересыльную тюрьму, где продержали несколько месяцев и после чего уже официально перевели в тюремно-трудовой лагерь. Я осознал свой грех. Я понял, что в этом положении оказался по причине своей гордыни. После прибытия в пересыльную тюрьму я раскаялся в слезах и вручил себя Божьей благодати и милости, и Господь, Простил меня, умножив мою веру. Как только я вошел в тюрьму, Дух Святой положил мне на сердце Следующие слова из Писания. «И кто сделает вам зло, Если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, То вы блаженны, А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постижены порицающие ваше доброе житие во Христе. Это слова из первого послания Петра, 3 глава, с 13 по 16 стих. Как принято в тюремном мире, всех вновь прибывших заключенных, по крайней мере, в первые несколько дней – встречают серьезными побоями и пытками. Особенно это относится к рецидивистам. Причем этим занимается большей частью не охрана, а старосты камер. Эти звери в человеческом обличии проявляют свою власть, чтобы дать понять вновь прибывшим, кто здесь хозяин. Надзиратели остаются в стороне, и ничего не делают, чтобы предотвратить это безобразие. Зная об этих тюремных нравах, я приготовился к побоям. Но, как оказалось, один из полицейских, узнав, что должны доставить какого-то христианского пастора, решил избавить меня от подобной встречи. Он подошел ко мне и спросил. «Ты действительно веришь в Иисуса?» Я ответил «Да». «Вы тоже веруете в Него?» «Все мои родные веруют, но я нет», ответил этот человек. «О, вы глава семейства! Почему же сами не уверовали в Него?» спросил я его тотчас. Он улыбнулся, но отвечать не стал. Поговорим с тобой об этом в другой раз, но теперь скажи, чем я могу помочь тебе? Сердце мое наполнилось благодарностью к Богу. Я сказал этому доброму человеку, если можно, пожалуйста, немного освободите наручники, они впиваются мне в запястье. Тогда он спросил, может быть, вы хотите что-то передать своей семье? Я желал бы помочь вам. Слава Богу! Благодаря содействию этого доброго человека, не прошло и двух дней, как моим родным и некоторым сотрудникам разрешили свидание со мной. Я поблагодарил Господа. В этот раз меня приняли в тюрьме лучше, чем в 1984 году. В октябре 1991 года, через пять месяцев после моего ареста, местное отделение КОБ направило спецгруппу вооруженных охранников чтобы перевести меня и ряд других заключенных из пересыльной тюрьмы в Дааннский тюремно-трудовой лагерь, расположенный в уезде Рюань на северо-западе Хенаня. Когда мы прибыли, главный охранник сказал, «Вот вам, великий Смутьян, главарь контрреволюционеров именем... Юн, тюремные надзиратели окружили меня и стали спрашивать. Тебе известен Суензу, главарь контрреволюционной банды. Тебе знаком пастор по имени Верный Хэн. Я ответил. Эти люди веруют в Иисуса. Полицейские принесли мое дело. Не пытайся нас провести. Мы знаем, что ты заодно с этими преступниками. Первые дни в трудовом лагере мне не разрешалось говорить ни с кем и никому не разрешалось говорить со мной. Заключенные приняли меня за злодея, убийцу или насильника. Меня сильно избивали». Люди в этом месте особенно нуждались в благовестии. В лагере было много больных и голодных. Некоторые были настолько слабы, что лежали весь день в ожидании смерти. В первые месяцы за мной был установлен строгий надзор, но я не заводил разговоров ни на какие политические темы. Господь помогал мне смотреть на этих людей с его состраданием. Я молился о больных и благовествовал моим сокамерникам всякий раз, когда выпадал случай. Охране показалось, что я квалифицированный массажист, поскольку, беседуя с больными заключенными, я делал им массаж. При этом я осторожно благовествовал больным и молился за них. Благодаря этому методу многие со слезами на глазах всем сердцем принимали Господа Иисуса и исцелялись от болезней. Вскоре уже все заключенные и охранники знали, что Я верю в Иисуса и что Иисус силен спасти. И исцелить каждого. Однажды я благовествовал группе осужденных. Сердце мое было наполнено Господней радостью. Несколько охранников переговаривались между собой. «Взгляни-ка! Этот веселится больше нас, хотя мы-то на свободе, а он в зоне». «Давай попросим, пусть споет». Я запел свой любимый гимн. «Пусть знает мир, что я спасен Иисусом». Осужденные возвращались в камеры и учили других заключенных петь песни, которым научились от меня, и передавали им слова, которые слышали от меня. Эти люди доведенные до отчаяния тяжелой жизнью и безысходностью, жадно стремились к духовному свету. Они понимали, что у них нет другого упования и радости, и тянулись к Слову Божьему, как к драгоценной жемчужине. Однажды у начальника тюремно-трудового лагеря случился шейный прострел и он попросил меня сделать массаж спины. Я разговорился с ним, и он вскоре понял, что я не был тем, кем меня представляли материалы судебного дела. Он сказал мне, «Вы поступаете не так, как нас предупреждали в КОБ. Мы внимательно следим за вами уже много месяцев. У всех охранников и осужденных Сложилось о вас хорошее мнение. Поэтому мы решили назначить вас старостой камеры. Теперь вы будете отвечать за морально-нравственное и трудовое воспитание осужденных. Отношение тюремного начальства изменилось ко мне в лучшую сторону. Меня перевели на работу в администрацию тюремно-трудового лагеря. В моей обязанности входила организация учебной подготовки осужденных, подбор и трансляция по лагерному радио, музыкальных программ. Я стал тюремным библиотекарем и даже помогал редактировать сообщения, которые из тюремно-трудового лагеря посылали в правительство провинции – с докладом о переменах жизни осужденных к лучшему. Как вы помните, я не закончил и средней школы. Из-за болезни отца я оставался дома и работал, но теперь Господь выдвинул меня. В лагере я работал в отделе управления, отделе образования и отделе санитарной профилактики тюремной администрацией. Хотя среди заключенных встречались люди с университетским образованием. Господь в знак благоволения своего поставил на эти места именно меня. Оба моих срока, пусть во многом различные, полностью отвечали замыслу Бога в отношении моей жизни. В целом, жизненный опыт, обретенный мною за решеткой, оказался столь необходимой для моей души библейской семинарией. Я больше узнал о характере Бога, и Он научил меня, как быть для Него живым свидетелем. Будучи в тюрьме во второй раз, я не мог пожаловаться на то, что меня преследовали и пытали так, как во время моего первого заключения. Первые четыре года, проведенные в тюрьме, напоминали мне историю брошенного за решетку оклеветанного и гонимого Иосифа. Но мой второй срок тоже напоминал историю Иосифа, когда Бог возвеличил его, и он оказался в положении второго после фараона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 Шестой, седьмой стих. И все же, позвольте мне пояснить. Я не был свободен делать все, что хотел. Моим сотрудникам не давали свиданий со мной. Посещать тюремно-трудовой лагерь разрешалось только по специально оформленным властями документам. На многих из моих единоверцев в то время кобовцы установили слежку, и они не могли рисковать, оформляя разрешение на свидание со мной. Из внешнего мира до меня доходили только обрывочные сведения, да и то немного. Мне не разрешалось ни посылать письма, ни получать. Несмотря на эти ограничения, чтобы поддержать меня, Господь творил многие чудеса. Снаружи, к стене, окружавшей тюрьму, прилепился длинный ряд торговых киосков. Их крошечные окошки, пробитые в стене, открывались на стороне лагеря и давали возможность зэкам приобретать продовольствие и разную мелочь. Однажды в каком-то из киосков я обратил внимание на книгу за спиной продавщицы под названием «Сборник духовных гимнов и песен». Я спросил эту женщину, «А нельзя ли мне полистать эту книгу?» Но она резко ответила, «Это моя книга, тебе она не нужна, это не твое дело», и тут же спрятала ее под прилавок. Эта женщина посещала одну из патриотических церквей трех благ. Она считала всех осужденных бандитами. Она и мысли не допускала, что этот песенник может заинтересовать кого-то в лагере. Тут я сказал ей. «Мне кажется, ваша книга есть не что иное, как сборник гимнов. Мне хотелось бы полистать ее» ведь там имеется много песен, которые я пою. На это продавщица только усмехнулась. «Здесь в лагере нет ни одного верующего. Ну, споешь ты, и что толку?» Я заверил ее. «Тетушка, я настоящий христианин и нахожусь в этой тюрьме за проповедь Евангелия». «Пожалуйста, разрешите, я спою для вас песню из этой книги. Ну, пожалуйста!» Ей стало стыдно за грубость в разговоре со мной. Она открыла книгу на одном из гимнов, который был мне знаком. Весь в слезах я запел. «Взгляните! Сын Божий!» Распятый за нас, прибит кресту на Голгофе, Он спас нас, отныне вовеки Его хвалите и благодарите. Взгляните, Сын Божий распятый за нас, прибит ко кресту на Голгофе, Превыше семьи и друзей та любовь, и милость вы, грешники». Примите. Пожилая сестра плакала от радости. Она протянула мне руку из окошка, и мы обменялись крепким рукопожатием. Потом она сказала. «Да утешит Господь твое сердце! Возьми эту книгу и береги!» Когда через два дня я подошел к окошечку ее лавки, она сказала мне, что, явившись домой, услышала Господние слова. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Это слова из Евангелия от Матфея, 25 глава, 40 стих. Не зная, как угодить мне, она приготовила несколько блюд и попросила другую сестру тайно передать мне восхитительное кушанье и благословить ее. Она попросила иногда подходить к ее окошку, чтобы поделиться с ней и ее друзьями Словом Божьим. Постепенно их общение с Господом становилось более глубоким. Эта дорогая сестра вызвалась помочь мне в тайной переписке с родными и сотрудниками. Бог употребил эту сестру, чтобы утешить меня еще большими благословениями через крошечное окошко в стене.